А сетевик, который обучает в интернете, сказал, что целевая аудитория должна быть наш возраст, плюс 5 и минус 5 лет. Можно ли при молодежь людям старшего возраста? А... А... Прикольный сетевик, да? Прикольно сети учатся в интернете и обучают в интернете. Так, ставим, да? Может, грубо, не грубо. Ребята, я не вижу от вас обратной связи. Куда вы пропали? Я задал вопрос. Двоечки никто не ставит. Возможно, я пропал, но вы там заснули. В чем, как там, причина? Вижу. Итак, ребята. Я отвечу с обратного. Да? то есть Можно ли приглашать молодежь людям старшего возраста? Конечно, можно. И да. даже нужно. Почему? Во-первых, с, с целевой аудиторией возраста старшего, это старше 50 лет, очень много предубеждений, очень много стереотипов, с этими людьми очень сложно строить бизнес на самом деле. И если э, грамотно начинать привлекать молодежь, то это разбавит тусовку, это разбавит движение и это оживит ваш бизнес. Поэтому в любом случае не можно, а даже нужно, тут даже без вопросов. По поводу того, что якобы обучают, что якобы ЦА, ЦА должна быть плюс-минус 5 лет от моих годов, то есть если мне, вот мне 26 лет то моя целевая аудитория должна быть 21-31. А все остальные, то есть не моя целевая аудитория. Круто. Очень. Во-первых, ребят то она есть целевая аудитория, чтобы знать, кто ваша целевая аудитория и а, какую вы можете решить боль своей целевой аудитории. Если не школьники, и вы, у вас есть продукт, у вас есть решение для школьников, и вам 40, окей, работайте со школьниками. Если вы решаете проблемы для студентов, работайте со студентами. Если у вас, вам 18, а вы у вас там целевой продукт, и вы любите работать с, с людьми более старшего поколения, окей, а, работать со старшим возрастом это все бред, на самом деле, есть понятие маркетинга и все на этом, то есть маркетинг, маркетинг, маркетинг это умение продвигаться, это продвижение и вам целевая аудитория ничего не должна, да, то есть если по каким-то супер-мега гуру было сказано, что ваша целевая аудитория должна быть плюс-минус 5 лет, это бред, если вам нужно в первую очередь знать, кто ваша целевая аудитория, да? кто ваша целевая аудитория и где она находится. И начинать развиваться на тех ресурсах. Например, взять ВКонтакте, да, то есть взять социальную сеть ВКонтакте, я понимаю мне нужна платежеспособная аудитория а платежеспособная аудитория ВКонтакте это от 18 лет до 50 лет и могу продвигаться на эту аудиторию зачем меня лишать вот мне взять 100 тысяч человек нашей целевой аудитории ну грубо говоря, да, то есть это наши потенциальные кандидаты и мне напросто 70% от своего успеха то есть лишать себя вот этого успеха да, тем самым лишая прибыли в 7 раз себя, просто лишая прибыли. А так, а, любое продвижение, любая, например, реклама, если вы умеете рекламироваться и если вы умеете продвигаться, все можно прям досконально выбрать. Интересы, пол, возраст. Если вы понимаете, что почему бы и нет в моей команде появиться 18-50 лет. Но вы понимаете, например, что... А, вам нужна более платежеспособная аудитория, окей. Есть там, например, пункт такой, а, путешественники, путешественники. Это означает, вот в таргетинге ВКонтакте есть такой пункт, если вы ставите галочку, а, вы таргетируетесь вот на этот возраст, но на тех людей, которые в ближайшие полгода-год куда-то выезжали в страну, да, ну, и выходили в ВКонтакте из других стран. Поэтому, ребят, сейчас продвижение маркетинг. Если, конечно, вы используете старые методы офлайн бизнес, скорее всего, это эм, адекватно для вас. Да? То есть, если вы старые методы используете, это для вас актуально, потому что на самом деле вживую общаться лучше с людьми, которые плюс-минус 5 лет либо моложе, либо старше. Это более комфортно. Но когда вы работаете через интернет, не важно, кто вас смотрит. Тут рынок всемогущий. Вот. Витяйся, Виктор, это у вас интернет, наверное, теряется. Сейчас, минутку. Вот, это, скорее всего, из-за интернета. Трансляция очень огромную нагрузку берет, она постоянно не так хорошо проводится, как, например, другие вебинары, но в любом случае. Так, ребят, этот вопрос ясен. Поэтому, если вы используете офлайн бизнес, тогда можете придерживаться этого правила. Если вы онлайн продвигаетесь, тут не имеет значения, какой возраст. Главное, чтобы ваша целевая аудитория была. Так, есть до 30 методов работы в сетевом маркетинге. Какие методы вы используете? Говорят, что надо использовать 4-5 методов одновременно. А...